Очень приятно. Меня зовут Анна Мирошниченко. У нас есть компания, называется она компания «Лавпарт». Занимаемся мы краткосрочной сдачей в аренду апартаментов. Запустили более 240 объектов, 75 объектов на частное управление. Оставшиеся апартаменты, они распроданы как успешный готовый бизнес. Вот, о чем хотели сегодня как раз и поговорить. Хотел рассказать Андрею о том, что насколько это круто, эффективно, что это намного выгоднее, чем, например, купить ипотеку, да, то есть и вложить пассивный доход, да, то есть получать пассивный доход со своей квартиры, да, то есть это, конечно, намного выгоднее, ну, разное в три 4 Как вообще строится бизнес? То есть в бизнесе есть целевая аудитория, это в районе там, 45% сотрудники, которые приезжают из разных компаний. Например, к нам в нашу компанию приезжают и аудиторы и Mercedes. И вообще, если брать в целом эту нишу, там только в coca приезжает приезжают 2000 сотрудников. Это, конечно, первая целевая аудитория, это сотрудники крупных компаний, такие как Boeing, PMG, Вторая целевая аудитория, это люди-туристы, которые приезжают с Различных порталов, такие как Booking, и Airbnb, наверное, все их знают. Помимо Booking и Airbnb, почему-то люди забывают про туристические компании, да, то есть, потому что, например, это то же самый туризм в Китае намного сильно развит именно через туристические компании. Вот. И, мне это мне нравится, и у нас сильно. Ну да, но в Москве больше люди как-то через Booking и Airbnb бронируют, да. То есть, а если брать там регионы, то, конечно, люди привыкают покупать туры. И точно так же и регионально, ну, я имею в виду из других стран брать. Да, то есть. Вот вопрос, почему именно в центре Москвы? Почему вы не берете, допустим, Домодедово, там аэропорты, Почему у вас такая локация выбрана? Ну, во-первых, честно, оно пошло так из потому что моя э, любовь к центру житель в центре Москвы всегда она была, да, то есть это первое. А второе, конечно, намного выше средний чек. То есть, ну, возьмем в центре, например, средний чек брать, ну, минимально вообще в целом это 3 200 да, то есть, ну и дальше погнали, да, то есть до вообще там тысяч рублей в сутки, если мы берем какую нибудь москва Сити. Вот, если мы берем все, что за третьим транспортным кольцом, да. То есть это в основном, ну даже при хорошей, красивой квартире, это максимальный средний чек 3,5 тысячи рублей. Да, то есть а в основном это 2, 2,500 и там полторы тысячи рублей. То есть делаешь ты все те же самые телодвижения. Ты также заселяешь гостей, ты также тратишь на рекламу, ты также инвестируешь там, в какие-то порталы. Да, то есть ты все делаешь, все то же самое. Ты нанимаешь ту же самую горничную, что и там замка горничный да. да, уже нет. Нет, все да. то, то, то же самое. -то, может быть там какие-то особые элитные горничные, которые не, не не все то же самое да то есть там-то и фишка да то есть ну как, как говорил один партнер из казани говорит я говорю ген как дела говорит ну пределе но без навара да то есть вот э, область это такая вот э, и есть история то есть на мой взгляд нам очень не хочется уходить в область то есть мы берем минимальное количество ближе к Амкарове а, еще обсуждали то что есть э, очень сильная разница между людьми которые заезжают там за полторы тысячи рублей и людьми, которые, допустим, за пять, за шесть тысяч живут в сутки. Угу. Да, то есть когда человек, который за полторы тысячи рублей, он приезжает, это в основном автопате на кровати, да, то есть, ну, либо там, не знаю, студенты, либо еще что-то, вот, и понятно, что они стараются набиться, там, напочковаться максимальное количество людей, устроят либо вечеринку, либо это просто даже студенты, приезжающие учиться, и все равно эта вечеринка, она будет просто не сегодня, а через три дня. И люди, которые снимают более дорогое жилье, понятно, что это зачастую, но ну, самая основная наша целевая аудитория это все-таки дети с родителями. да, То есть если мы не берем корпоратов, да? то есть если мы берем туристов и отдыхающих, да? то есть это дети с родителями. Потому что, опять же, для детей это баночки, скляночки, это нужно приготовить кашу у кого-то, определенное питание, аллергии, там и все остальное, и неудобно жить в отеле просто, потому что нету кухни. Люди этого не осознают, но это факт. к вам приезжают китайские дети и их родители, да? Нет, не только они. Как ты договоришь с собственниками? А что, если они узнают то, что я сдаю, еще и пересдаю. Mm -hmm. да, И что, если у меня там будет какая-то вечеринка, а я там улечу в Таиланд, и, например, собственник придет и будет выгонять моих гостей. Mm -hmm. То есть, ну, там самые ключевые страхи. Вот mm -hmm. давай... А о них поговорим. Вообще, собственники в курсе, чем вы занимаетесь? Конечно, в курсе. Они, даже, нет, они с мешком на голове такие завязанные, надо и ставят подпись в контракте. Нет, это глупость, мы уже как бы они в 90-х годах. Вот, все собственники в курсе, чем мы занимаемся, это прописано Добрый в договоре. Сейчас на дворе уже 2019, почти 2020 год, соответственно, вы начали рассказывать собственникам о том, что у вас да, мы не то, что мы с самого начала, то есть у нас первые, честно расскажу, первые шесть объектов собственником мы говорили, что будем жить вместе либо я, либо мой партнер Екатерина, там разная была легенда. Сотрудники периодически будут там Потом мы, конечно, отказались от этой стратегии, и этот кейс, это самая первая продажа, мы поэтому решили его продавать. Мы честно говорили, ребята, вот супер доходный кейс, но мы продавали его за супер дешево, но там есть подвох там нету не прописано субаренда сейчас все контракты которые мы подписываем они конечно с возможностью субаренды да то как есть как и там написано расскажи как он то есть как он собственником рассказал про то, что он сдает. А у нас было вообще, когда мы продавали этот кейс это была самая первая длинная продажа 8 месяцев а, я ездила к брокерам, всем все рассказывалось, такие зажигались глаза, зажигались, такие да-да-да-да-да, ну а как же договора? И все, люди сливались. И здесь появился один такой прям парень молодец, крепкий, такой, активный прям была у него четкая волевая позиция. он уже, У него было три квартиры в посочной арене. Он такой а, типа, это не вопрос. И я говорю: слушайте, я я говорю, но у нас будет прописано в договоре по куполе-продаже бизнес, что вы не должны это обсуждать с собственником. Потому что если он обсуждает, то у нас отмена этого объекта, возврат денег. Да, то есть у него жесткое условие. Да, то есть что мы переподписываем конкретно на него, что он как мой партнер будет здесь жить, я уже не буду здесь жить, но также у нас будут сотрудники, там приезжайте там иногда. Все как, все как обычно. Легенда такая. Да, да некая легенда. Его мы приезжаем на первое переподписание, и проходит там минут, наверное, 20, я, там, собственник волнуется, вот, мы там все объясняем, это первое мое предподписание там, жизни, да, то есть и э, все ему объясняю, и такой подходит этот наш прекрасный товарищ, и он такой говорит, а, ну, а, собственник такой спрашивает, я так и не поняла, кто здесь будет жить? Он такой, как бы, ну, хотел уточнить, вы же, да, или с кем мне контактировать? Он такой, да нет, это пересдача третьим лицам по суточной аренды. И у человека такой просто знаешь, такой <свист> А я помню этого... собственника он такой, ну, реально тревожный человек, да, то есть ему нельзя было вообще эту информацию говорить. То есть он сидит с ручкой, да, то есть вот с этим контрактом, у него начинают дергаться глаз, у меня тоже стоит Катя, мы просто пересматриваемся, и я такая красная, она красная, с меня вот здесь начинает стекать, я такая... Я говорю, ну, просто вы понимаете, вот э, мой партнер... Наши сотрудники, и иногда, когда у нас там пустые даты, бывают вот э, сдача, но это все через туристические, ну как-то там, ну не просто, ну хотя бы ты хоть бы чуть-чуть. Послушные сдача третьим лицом. Да. То, есть, это, это, то есть сразу такие картинки ставят. Да, да, да, да. Он такой, а в этой квартире когда-то был бордель, чтобы понимать, да, то есть и а, он такой, сразу я смотрю на этого собственника, он такой, вот у него прям, да, ну и что, я, что, как, а мне, Я говорю, да, все будет хорошо, не переживайте, все будет точно так же, как и было. три Просто... года же было, ну, короче, кое-как, я не помню, какую-то чушь мы там морозили, да, то есть. Ну все, и собственник такой говорит, да, ну что ж, не от денег отказываться и подписывать договор. Я выхожу, говорю этому клиенту, я говорю, что вы делаете вообще, что вы делаете? Я говорю, у вас в контракте прописано, что мы перезаключаем на вас конкретно, там, ну на него. Там. Ну вот, я говорю, почему вы, я там, типа включил дурку какой-то, мне говорит, там, я что-то забыл, там, решил спросить, ну вот, идем к следующему собственнику. Андрей повторяется то же самое. И мое разочарование даже не в том, что как бы мы переподписали все пять квартир, мы получили даже не полу... подожди сейчас я потом расскажу про деньги, мы тогда не брали никакие предоплаты, еще что-то переподписали все пять квартир, но у меня было разочарование в том, что я просто лох, что я не могла раньше собственникам честно прийти и сказать, сказать ребята ну, я там пересдают третьим лицам, да, то есть и все это нормально, официально, легально. Давайте дальше так же дружить. может, там поднять на 3000 рублей аренду, ну, какой-то там бонус, там, прийти с конфетами, еще чем-то. Но это мое реально было просто ограничение. И таких ограничений вот у каждого, покупателя их миллиарды. Когда мы работаем с франшизи, продали 28 франшиз, да, то есть, ну, вот виповых, я как готовый бизнес. И у каждого, там, у меня было такое обучение, очень весело интересное когда э, ребята меня спрашивают ан ну вот продать-то это легко все понятно там звонки идут но вот как продать уборку это же нереально кто заплатит за эту уборку кому она нужна одна девушка мне там э, у меня кстати один из самых успешных кейсов по сей день вот а она говорит как это сделать я говорю ну давай звонок идет и такая алло здравствуйте так заезжайте я ставлю ценник всегда чуть выше своей сред... я говорю да я хотела вас предупредить придите, у нас еще дополнительный сбор, это уборка, тысяча рублей. Она боялась даже 500 рублей поставить, да, то есть или полторы тысячи рублей, ну, какую-то цену там больше значительно сказала. И она говорит, да, ну ладно, ничего страшного. Да, то есть, и она такая, да ладно, неужели так все просто? Да? То есть, ну как Но вот это для этого и важно, да, там проходить многие этапы вместе. То есть, это с, к тому, то, что стоит ли получать этот незабываемый опыт самостоятельно, там переживать, что собственники вдруг узнают а, о том, то, что ты занимаешься субарендой, либо а, иметь уже подписанные договора с теми людьми, которые в принципе заинтересованы. То есть получается. То, что если я сдаю квартиру компании, которая занимается посуточной арендой, которая следит, чтобы ее не разнесли, потому что от этого зависит ее бизнес, да, в которой раз в три-четыре в дня, там, среднее время, да, есть миф, кстати, что люди в посуточной аренде живут одни сутки. На самом деле, если вы работаете там с крупными компаниями, если это центр Москвы, если это... Туристическое направление то и это не аэропорт, да, то там цифры будут длиннее точнее, не длиннее, а больше. Да, то есть больше. люди будут дольше жить. Да, все Соответственно, это считаю один из плюсов приобретения именно готового бизнеса. Для того чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в Инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку подписаться. После этого напишите мне в директ.